Приветствую всех из Финляндии. Я хочу сделать пояснение и рассказать, что такое подписчик и какая ценность быть подписанным либо не подписанным. Я знаю, что много людей смотрят меня без подписки, либо есть те люди, которые вроде и давно что-то были подписаны на меня, постоянно кто-то подписывается, кто-то отписывается, что-то нравится, что-то не нравится. Я не какой-то цели не придерживаюсь, чтобы понравиться всем и говорить только те вещи, которые нравятся там всем. У меня есть свое мнение, которое я высказываю, поэтому здесь просто нужно смириться, и, скорее всего. Вы приходите все-таки ко мне на канал послушать, посмотреть, что-то узнать, и вам не должно все нравиться. Но все-таки это дело добровольное, вы сами приходите и сами смотрите. И вот здесь вот есть, конечно, те люди, которые пытаются навязать свое мнение в качестве совета. Вот, Сергей, лучше делай так, лучше не делай так, и лучше еще что-то. Вот, ребят, больше не нужно мне таких давать советов вообще. Я этих советов не спрашивал, они меня не интересуют, потому что я спрашиваю совета только у тех людей, которых я знаю. У кого я спрошу, я получу ответ. От тех людей, которые их я не знаю, мне советы не нужны. И... Что лучше делать и что хуже, я как-то сам разберусь. Поэтому я к таким людям отношусь не очень хорошо, скажем так. И чаще всего, если они продолжают, я, скажем так, отправляю их на покой. И все. Так вот, здесь вопрос подписки. Да, речь зашла о ней. Все призы, подарки и так далее будут разыгрываться только лишь среди подписчиков которые подписаны определенное количество времени допустим как видеоконференции если я провожу то участником сможет стать только лишь человек который подписан более чем полгода и подписку нужно открыть показать что если я не знаю в переписке человек является подписчиком не является подписчиком просто так как на стрим зайти Просто, ой, а да, я посмотрю. Нет, такого не будет, меня это не интересует. Мне интересно живое общение. И когда у нас эти проходят конференции, достаточно интересно и очень много, на самом деле, полезной информации, которой мы делимся. Потому что там вопрос есть те люди, которые участники. Кого-то я приглашаю, кого-то я прошу о чем-то поговорить, какую-то тему раскрыть. Мы раскрываем, я делюсь своим опытом, человек делится своим опытом, э, те, кто слушают, э, высказывают тоже свои вопросы, задают, делятся своим опытом. И, в общем, это очень полезная информация, на мой взгляд. И мне очень импонирует и нравится вот именно такой формат общения. И неважно, сколько там будет людей, будет там один человек из зрителей, просто э, для этого человека будет больше информации. Вот и все. Но... Это только лишь для подписчиков. И то же самое будет для, что касается розыгрышей, подарков и так далее. Я часто очень покупаю инструменты или еще что-то такое. Но я ошибаюсь в выборе. Я, допустим, рассчитывал на одно, а получил другое. Есть те инструменты, которые мне не подходят. Вот, ну, вот не подошло и все. Я благодаря тому, что я приобрел этот инструмент, скажем так, я понял, что что мне нужен вот с такими с такими с такими функциями да и я куплю его новый инструмент для себя но вот этот старый инструмент который мне не подошел но он, также он рабочий он хороший инструмент просто мне не подошел я буду разыгрывать и это будут розыгрыши только среди подписчиков поэтому каждый сам для себя решает быть ему подписанным не быть ему подписанным Участвовать в розыгрышах, не участвовать. Это еще потом приведем и к магазину тоже. Люди, кто подписаны определенное количество времени, они тоже будут получать определенные бонусы. Больше будет возможностей. Поэтому это всего лишь пояснение. А решение принимаете вы. Быть вам подписчиком или не быть. И как себя вести в... Общение, скажем так, более сдержанно или более резко, дерзко. Почему? Потому что в простой жизни, вот кто был на видеоконференциях, адекватные люди, они все нормально разговаривают. Никто не хочет каким-то образом зацепить или что-то сделать такое, написать что-то отвратительное, мерзкое. Поэтому я не хочу проводить стримы, потому что там просто будет, будут случайные люди, которые заскочили, что-то написали и убежали. Зачем? Я просто не вижу в этом никакого смысла. Поэтому я только за адекватное общение. Неважно, это будет в комментариях или нет, я скажу так, что в комментариях тоже я не все знаю, я и не утверждаю о том, что я знаю все. Я знаю определенное количество ну, знаний у меня есть по каким-то направлениям. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Некоторые вещи я знаю только лишь поверхностно, и я об этом говорю. Но... Когда человек хочет поправить меня, да, то есть одна категория, а, да, ты нифига не знаешь и так далее, и начинается. Это одна категория, и сразу чувствуется, это как бы, скажем, вот, вот эта категория, это люди, которые не знают, не умеют, но просто вот им нужно было вот испортить воздух в общественном месте, и все. А есть категория людей, которые аккуратно, они понимают прекрасно, что я знаю что-то, но где-то в чем-то я ошибаюсь. Или я, мои знания не до конца полные. Да, у них есть больше знаний. Они всегда очень вежливо, очень аккуратно, спокойно скажут. Или там напишут, что Сергей, вот смотри, вот здесь можно там, поступить таким, таким, таким там, способом. Или так, так, так, тоже можно сделать. Или такой вариант предпочтительнее. Или рассмотри такой вариант. Вот в каких-то нормальных, адекватных, человеческих формах и вот как раз таки эти люди сразу они получаются так что по комментарию можно определить насколько компетентен человек вообще в вопросе это очень легко на самом деле и вот здесь уже принимайте решение сами быть подписчиком как вам вести себя и так далее на этом хочу попрощаться пожелать всем удачи и до новых встреч розыгрыш будет в этом году в декабре сделаем к нам на новогодние праздники. Все, всем пока!